Давайте, наверное, я скажу «Доброе утро». Доброе утро, Екатерина. С момента, как мы вступили, я вступила в клуб, наверное, больше у, у меня у самой появилась уверенность в том, что мы действительно на правильном пути, и мы делаем то, что давно нам нужно было сделать. Поэтому скажу за личные ощущения, что мне что-ли спокойнее стало, увереннее, я стала более... В себе и очень с большим нетерпением жду вот субботы. Ну, не знаю, это какая-то психологическая поддержка лично для меня. Супер. Рад, что так. Молодцы, спасибо, что поделились. А на самом деле, когда мы делимся хорошим, да, то есть мы помогаем всему клубу, да, то есть всем девчонкам настроиться на позитивный лад и, соответственно, быстрее идем к здоровью наших детей. Но все в вашей жизни начало меняться в жизни каждой маме, которая здесь в клубе, все начало меняться с того момента, когда вы приняли решение, соответственно, присоединиться к клубу. Так еще кто-то кто-то хочет чем-то хорошим поделиться. А, добрый день, Дмитрий. А, на доброе утро. Да. А, день. Хочу день. немного поделиться. Да. А, тем... О, не могу. А, хотелось вам поделиться тем, что а, то, что у нас а, есть положительного. Если раньше мы болели, болели часто и болели подолгу сейчас вот, выполняя все ваши рекомендации а, мы очень счастливы что мы посещаем садик посещаем садик уже намного дольше а, мы болеем тоже ну, где-то 5-7 дней это для нас вот такой максимум даже с учетом каких-то сильных вирусов вот а самое главное для нас там, что мы можем наконец-таки планировать свою жизнь планировать какие-то поездки на море а, потому что уже не страшно. Не боимся уехать, <смех> заболеть <смех> и ну, как вот, э, получить не положительные эмоции, а вот просто вот какой-то негатив. И для нас это вот, на самом деле очень так здорово. И э, здорово, что мы можем и планировать поездки, и ходить в сад, и ну, жить обычной нормальной жизнью. Вот. А самое главное еще перестать пугаться всех рядом чихающих детей и думать, а, все, мы сейчас что-нибудь подхватим. И такого у нас уже тоже нет. Вот, я уже спокойно к этому отношусь, ну, болей, ну, главное, чтобы наш иммунитет совсем с этим справлялся, поэтому у нас как раз-таки такое положительное и хорошее настроение, благодаря вам и вашим всем вот рекомендациям.